не поверите, новый пляж новый пляж, вы посмотрите на этого монстра это Гулькевич вот, смотрите наш пляж ребята это словами не передать посмотрите, что за монстры здесь водятся а вы кричите, у нас рыбы нету в районе еще смотрите, ребят вы просто посмотрите сюда это, это словами не передать. Сколько в нем, интересно, а? За 40 лет. Ай-яй-яй-яй-яй, он еще живой. Гляньте, ребята. Монстр. А вы все ездите, Астрахани и все остальное. Вы сюда едьте, ловите. Всем добра.